Здорово, мужики! Сегодня у нас в выпуске Геометрический раннер пиксельная РПГ Веселая аркада Симулятор космоса Эпическое ММО И новенький хоррор Приступим! «Октеген» — это геометрический раннер, выполненный в популярном сейчас минималистическом стиле. Мы управляем шаром, который, по всей видимости, сегодня не в форме. Мычась по радужным платформам, мы, как всегда, бьем рекорды и расшатываем нашу нервную систему. Пускай играй банально свои идеи, интерес к ней того не меньше. Оро это невероятно красивая пиксельное РПГ с пошаговыми сражениями на клеточном поле. Главный герой маленький принц Магов, попавший в странный мир, населенный монстрами и кошмарами. В твоем распоряжении горстко тактических заклинаний, при помощи которых тебе и предстоит уничтожать сотни врагов, обладающих своим уникальным набором способностей. Тебя ждут настоящие приключения с захватывающим сюжетами, интересными персонажами и незабываемыми боссами. Firefly это очаровательная аркада про маленького светлячка по имени Светик, ищущего своих детей в огромном цветочном мире. Тапами по экрану вы будете задавать направление полета светлячка, увиливая от водопадов, москитов, жаб и других тварей земных. В игре яркая графика, три мира, 33 уровня и множество интересных боссов, выполненных в лучших традициях жанра аркады. Интерстелла – это необычный симулятор космоса, выпущенный в преддверии выхода блокбастера «Межзвездный». События происходят в далеком будущем. Глобальная засуха привела к катастрофе на Земле, вследствие чего группа ученых отправилась через червоточину на поиски новой планеты для жизни. Во время путешествий вы сможете как исследовать новые звездные системы, так и создавать собственные, по которым смогут путешествовать ваши друзья. Но не забывайте следить за топливом. Legend of Master – это довольно интересное и мрачное ММО. Человечество уступило соблазну открыть врата в параллельные миры, откуда вырвались порождения хаоса и ужаса. В твоем распоряжении 4 героя, более 100 навыков, ПВП и отличная сюжетная линия. Зря время не потратишь. The Book of Dead – это просто-таки нежданный гость, вышедший на мобильные платформы. Ведь достойный хоррор – редкость даже на ПК. Протагонистом игры является охотник на ведьм, называющий себя Тень. Вооружившись фонарем из амнезии и мушкетом из Носфрату, мы отправляемся на очередной заказ. Но прибыв на место, что-то пошло не так. Что именно, ты узнаешь сам. Деменша действительно достойна похвалы и внимания, так как обладает всеми признаками качественной игры. В игре шикарная графика, динамическое освещение, великолепное звуковое сопровождение, озвученные диалоги и интригующий сюжет, что в совокупности создает мощную атмосферу и неотрывной геймплей. Так что качай, ставь лайк, подписывайся на наш канал и вступай в группу, если ты настоящий мужик. Будь мужиком, блядь. Это был обзор от Mob.ua и я Дрэш. До встречи.